Всем привет! Я Роман Стальмах, а это очередной выпуск о «Что там в Португалии» у меня на канале. Ну вот и наступил март, и я думаю, как раз время поговорить, а что же произошло в феврале в Португалии. Продление карантина. У нас опять продлили карантин. В этот раз до 16 марта. Все ограничения и требования остаются прежними. То есть мы сидим дома. Выходить на улицу нельзя, кроме особой причины, например, поход в магазин или занятия спортом. Вот, например, мне несколько человек на этой неделе написали, мол, как у вас там в Португалии, когда уже можно будет к вам приехать? Ребята, у нас пока все печально. Реально, дети сидят дома, учатся онлайн, школы закрыты, даже граница с Испанией, сухопутная граница с Испанией закрыта. Несмотря на то, что количество новых инфицированных значительно снизилось, президент Португалии не считает, что можно отменять карантин. Он буквально дословно говорит, до Пасхи мы должны выиграть время и отвоевать право на нормальное лето и осень. Пасха в Португалии в этом году 4 апреля, и, наверное, мы будем сидеть на карантине до этой даты. Хотя правительство Португалии обещает до 11 марта предоставить поэтапный план выхода из карантина.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 В Португалии продолжается процесс вакцинации, причем больше 800 тысяч человек уже получили свою первую дозу вакцины. И больше 300 тысяч получили уже две дозы вакцины. При этом новости сообщают, что больше 55% человек, которые получают смс с приглашением на вакцинацию, сразу же положительно отзываются. А те, кто не отвечают... Скорее всего, они не видят смс или по каким-то другим причинам. Их сразу же набирает кто-то из команды вакцинации, чтобы пригласить на эту самую вакцинацию или ответить на вопросы, если они есть. Кто не в курсе, в Португалии нельзя просто так взять и получить свою вакцину, когда захотелось. Каждый человек ждет свое приглашение на вакцинацию по смс. Такие смс сейчас получают люди старше 50 лет. Больше об этом процессе расскажет семейный врач в Португалии Иван Проценко. Вакцинация идет, идет в нормальном режиме. На данный момент привита большая часть работников здравоохранения, привиты жители и персонал домов престарелых Ларов. Кроме того, уже привита часть пожилых людей с сопутствующими заболеваниями. Процесс идет, хотя и медленно, но в основном это связано с тем, что вакцины физически в португалии очень мало но ресурсов для ее введения хватает врачи медсестры регистраторы все работают все в общем готовы поток налажен и когда вакцина есть в наличии, работа кипит и идет очень активно. Вакцина Pfizer показывает себя по-прежнему безопасной и надежной. И к ней очень мало вопросов и, в общем, все ей довольны, по большому счету. С и пока не знаком, потому что она появилась в Португалии около недели назад. И, насколько я знаю, критерии для ее введения – это пациенты чуть более молодые, поэтому на данном этапе ее, если кому-то уже и сделали то очень малому количеству пациентов если у вас по-прежнему есть сомнения делать прививку или нет то скажу такую вещь которая может быть кому-то поможет определиться это то что врачи как самоинформированная в общем-то часть населения очень редко отказываются от вакцины например среди моих знакомых таких людей нет ни одного вот я сам уже сделал и жена моя тоже уже сделала она тоже врач и могу сказать, что вакцину переносят все по-разному. Мы перенесли отлично, ничего, в общем, кроме боли в месте укола не почувствовали. Вот. И обычно недомогание, которое может присутствовать, оно длится все равно не более 1-3 дней. Еще пара важных моментов, о которых я хотел бы сказать. Это то, что мы часто звоним с анонимных номеров. Мы врачи, я имею в виду, и команды, которые занимаются вакцинацией так как рабочих телефонов иногда не хватает, и мы вынуждены использовать свои, но при скрытом номере. Так что, если вам звонят с такого незнакомого или скрытого номера, то не бросайте, пожалуйста, трубки и не сбрасывайте звонки. Отвечайте, спрашивайте, если вам могут внятно представиться и сказать, кто звонит, откуда звонит, что это работник здравоохранения и по какому вопросу, соответственно, он звонит, то, скорее всего, это не обман, скорее всего, вам хотят помочь в... В том или ином виде, может быть это насчет вакцины, может быть это насчет того, чтобы выяснить цепочки распространения инфекции. В любом случае, потратьте, пожалуйста, свои пару минут и поговорите с работником, чтобы там ни было. Еще один момент. Если у вас есть патология, которая на данный момент является критерием для попадания в первую фазу вакцинации, а это инфаркция кордика, то есть сердечная недостаточность, дуэнца то есть ишемическая болезнь сердца, инфаркция ренал, то есть почечная недостаточность и хроническая обструктивная болезнь легких, которая здесь называется ДПУС, но только так, которая пациенты, при которой используют кислород хронически, то есть в течение несколько часов в день хотя бы они ходят с кислородным баллоном или спят с маской. Вот. Если есть у вас или у ваших близких одна из этих болезней, то обязательно нужно, И если вы еще не были проконтактированы, то обязательно нужно убедиться, во-первых, правильный ли телефон указан в вашем клиническом процессе, и во-вторых, внес ли информацию об этих болезнях ваш лечащий врач или семейный врач в вашу историю болезни. Для того, чтобы убедиться, работает ли номер и, и есть ли вы уже в актуальном списке, нужно пройти по ссылке, которую мы оставим в описании под видео. Если там э, вас не будет или если ваш телефон будет указан неправильно, там показываются последние три цифры вашего номера. Если что-то из этого будет не соответствовать э, желаемому, то, соответственно, вам нужно войти в контакт с центром Сауд и со своим лечащим врачом. И еще один момент, не забывайте о том, что не только можно звонить в Центру руд сауд со звонками сейчас все очень плохо, вы наверняка знаете об этом. Большинству центру руд можно писать e имейлы, мы их принимаем, мы на них отвечаем, причем довольно активно. И еще один момент, ну, есть ситуации, когда нужно сходить все-таки в центр руд сауд Сходить, может быть, постоять в очереди, но, во всяком случае, разрешить все вопросы, с этим связанные, ну, в данный момент с вакцинацией. И, в общем, спать спокойно. Вот, так что берегите себя. Кстати, Министерство здравоохранения Португалии разработало онлайн-симулятор, в котором можно узнать свою дату вакцинации. Сейчас он доступен для людей старше 80 лет или старше 50 лет с определенными заболеваниями. Если вам 20, 30, 40 лет, как, например, мне, то для вас там никакой информации не будет. Думаю, что она появится тогда, когда наступит этап вакцинирования людей нашего возраста. В общем, ждем. Пока мы все сидим по домам и стараемся работать и учиться там, Многие используют это время для того, чтобы привести свой дом в порядок и сделать ремонт. Так специалисты говорят, что количество заказов клиентов выросло в это время. Многие начали жаловаться, потому что просто не могут работать из дома, а дети не могут учиться. В связи с этим президент Португалии внес предложение об изменении закона о шуме. А именно, он предлагает запретить все ремонтные работы во время карантина. Пока правительство это предложение отменило, но президент настаивает, и я понимаю, почему. С одной стороны, для строителей это возможность заработать в это тяжелое время, а с другой стороны, если ты работаешь из дома, то это просто невозможно, когда за стеной у тебя кто-то долбит отбойником. Отмена записей в СЭФ. Португальская миграционная служба СЭФ работала в нормальном режиме в начале 2021 года, но с 15 февраля было принято решение приостановить личный прием граждан. То есть всем, у кого была назначена встреча на февраль или на март, было предложено перенести ее на более поздние даты. На какие – непонятно. Личный прием возможен только в экстренных случаях. Например, если у вас украли документы или вам надо срочно выехать за границу. Все это надо доказать. Да, как мы знаем, уже многие люди могут продлить свои резиденции онлайн. Например, я вот получил свою новую карточку до 2024 года на этой неделе. Но есть случаи, когда автоматически продлить просто невозможно. Например, в случае воссоединения семьи или когда сайт выдает ошибку. Эти люди ждали несколько месяцев своей даты встречи в СЭФ а теперь ее переносят и на неопределенный срок. По сути, они просто не смогут выехать за границу в это время. Справедливо ли это, не знаю. Надеюсь, что все наладится в работе СЭФа. Британцы планируют отпуск в Португалии. После того, как премьер-министр Британии Борис Джонсон объявил о возможном снижении карантинных мер, количество запросов на э, поезд билетов в Португалию, Испанию и Грецию увеличился на 600% среди британцев. Как мы знаем, британцы очень любят Португалию, особенно южный регион Алгарве, с которого я, кстати, приехал вот несколько дней назад. Там на самом деле замечательно и очень круто. Поэтому, надеюсь, британцам все-таки удастся приехать к нам и поддержать португальскую экономику. Интересной мне показалась новость о том, как поддерживают молодых футболистов, которые потеряли источник дохода в связи с отменой матчей в связи с пандемией. Проект «До «Дуфутбол Паравида» уже помог более 700 семьям, футболистов и техническим сотрудникам, которые работают в этой сфере и потеряли источник дохода. В первую очередь они помогали продуктами питания и другими товарами первой необходимости. А сейчас у проекта появился свой дом. В доме есть 16 спальных мест для тех футболистов, которые остались без крыши над головой, и им нужен быстрый временный вариант, чтобы не остаться на улице. Надеюсь, таких проектов будет все больше и больше, а ребятам-футболистам вскоре удастся вернуться на работу, которую они так любят. Ведь футбол в Португалии – это святое. Кстати, после карантина я планирую записать видео с футболистом из Тюмени Иваном Злобиным, который сейчас играет за португальский клуб. Узнаю у него, как талантливому парню из наших стран попасть в европейский клуб. Если у вас есть вопросы к Ивану, оставляйте их в комментариях, я обязательно их задам. Как всегда, приглашаю вас ознакомиться с нашими новыми статьями на сайте visporchical.com. На этой неделе вышла статья о том, как выбрать регион для жизни в Португалии. Она будет актуальна для тех, кто только планирует переезд сюда. Также у нас вышло интервью с Игорем, который прожил в Португалии больше 20 лет, но все-таки серьезно задумывается об возвращении в Украину. Почитайте, личный опыт других всегда полезен и интересен. Спасибо за то, что досмотрели до конца. Спасибо за лайки, за комментарии, за поддержку, за то, что вы со мной. Особенно хочу поблагодарить тех, кто ежемесячно поддерживает меня на Патреоне. Если вы захотите присоединиться, ссылка на Патреон будет в описании. До встречи ровно через две недели в новом выпуске «А что там в Португалии?».